электрическую кофемолку от фирмы Полярист. Вот она кофемолка! Ну что, сегодня у нас на покатухе департ на тридцатых колесах, диски-арбузы, такой снарядный. Гирпишка, тысячник, лимитовая версия на Зиле, с пневмоподвеской. Поларис. Спортсмен 570. На D, да? да, на Д. Наверное, что-то нажали они. Вообще не трогали. Не трогали, да? герпишка тысячник вот. также. Вот они эти. Три года. хуя себе бульдозер пошел. Первый пройдет <Слыш> Хуяк да, скорость выросла Покажи, какая пониженная в <смех> Да, я взял. Вот контент, брат. Контент! Давай, по-фарк фар включил. Да, давай. Всем просто <ый> <соръем> Пускай едет, пускай, пускай. <соръем> Поляриз жжет. Кофе, вода на кофемолка. Кофемолка поехала. Ну, а в кофе молит, нахуй. Бля, <смешно> Давай. не давай пускай есть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 как хочешь. Я потихоньку еду. Друзья, встретили мы наших друзей с елки-палки. Вот у нас вот такое количество. Что у нас из техники здесь? Суза 750. -я. Да, пишка на криптодах. На криптодах. Ну вот надо, сходи, помой. Реник тысячный. На эти пишки. Ну, практически в стоке. Низкий, конечно, но за счет дури приезжает хорошо. Пианино. Джамаха. Такая она у нас. Кстати, очень классно сделан вынос, очень низкий, прям вообще шикарно. Кава. Легенда. Легенда с этого Карабанова, шикарная кава. Гепард. Обзор, что ли? Конечно. Берпишка, ну, Тысячник. Месте. Будем в три. В другом месте. Кстишка. Ты мне хочешь флаг сделать? Ну, ну, я, так, а, так, туда, дорога. Жарко ему, жарко. Ж жарко? А, а <меня> пахало сделай. Восемьсотка. Фонарик На прикольный. Легенда Кавасаки. И среди всего вот этого красавца вот кофемолка. Полярис. Он говорит, я единственный здесь на Полярисе, никого больше нет. Нормально. И 70-й кстати, едет везде. Абсолютно везде, нигде не застревает. Ну, такая вот красота. Колянь, сколько на нем Тысяч прошел, да, километров? 900, да. Ну, тысячи километров. Вообще, проблем никаких нет. Пока нет, говорит. Да, пока вы не пристали. Ну, что, нормально везде едет. Кстати, клиренс хороший. Вот, кстати, 570-ки. Вообще, прям, считаются одни из самых таких надежных трехсотки. ки Ну, вот так вот. Приехали на озеро покупаться, И там И озерцо. Ой! Почти контент получился. Ее да, надо пройти, было дальше. Нахуй! Да. Че, дубль 2? Поехали! Дубль два! Давай. Наоборот, хорошо покосится я же говорю, косите, косите. Куда вообще все уехали-то? Да, они час, да, часто на дальняк поехали. А как же красить, блин. Как ваш, ничего. Да и ничего. Все хорошо. Да нормальный мост. Нихуя. Я свой бросил. Ага. Ой, там стоит. Вон,